Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вести Валкон и я Вичезар. И сегодня мы вам представляем а, новую нашу книгу или методическое пособие, которое называется «Нравственные устои». Это третья книга, которая позволяет полностью описать, как нам обустроить свою внутреннюю жизнь и жизнь вокруг себя. Итак, подписывайтесь на наш канал. И я начинаю. Что же такое нравственный устой? Вот в книге мы описали, постарались коротко описать. Первое. Это жизнь по совести. И что такое совесть? Это та весть, которая побуждает внутреннее наше состояние откликаться на внешние события или раздражители. Если мы что-то неправильно помыслили или мы что-то неправильно сделали, то тогда внутреннее состояние нашей души побуждает нас тревожиться о том, что мы неправильно делаем. А если мы что-то правильно делаем, то совесть, она нас благодарит, и мы чувствуем вот это приятное внутреннее состояние. Это и есть тот контроль божественный, который называется совестью. И жизнь по совести – это основа, которую передали нам наши предки. Первый этап – это изучение тех наших заветов, которые передали нам наши предки. Кстати говоря, мы во многих наших предыдущих роликах рассказывали о том заселении планеты, о нравственном устое, как он влияет на наше здоровье физическое, через что это Ведическая концепция здоровья, с которой вы также можете ознакомиться, она входит вот этим неразрывным звеном в то, что мы вам сегодня представляем как нравственные устои. Так вот, первый этап – это изучение. Изучение того, чтобы предметов, понимания, управления собой вы все это изучаете, в том числе домострой, коны. И использовать начинаете в своей жизни. А вот использовать – это уже второй этап. Но на первом этапе вы выстраиваете по домострою ваше жизнеобеспечение, правильное, по энергетике. А чтобы это сделать, вы должны освоить что? биолокацию в первом приближении, чтобы определить, место хорошо ли для проживания или плохо. Или как ваше самочувствие в данном месте по энергетике мы в роликах показывали как при помощи биолокации определить, хорошо или плохо. В том числе и питание, и место проживания, и даже отношения, и ваше состояние здоровья. И уже на третьем этапе вы начинаете видеть проявление тех ваших умений и навыков, которые вы получили во время изучения и применения. То есть, ваша жизнь начинает потихонечку меняться. И вы начинаете ощущать то благотворное влияние, которое оказывает на вас тот нравственный устой, те его этапы прохождения, которые мы в данной книге вам предлагаем использовать. Как простое пособие для того, чтобы вы э, как по дорожке шли вот по этим вешкам, по этим знакам, чтобы вам было понятно. Здесь просто и доступно описали мы, попробовали вам донести, каким образом, через что а, вам нужно постигать вот то наследие, которое передали наши предки. Уже на четвертом этапе вы понимаете а, ваше состояние, умеете им управлять. Той, вот вспомним ту лестницу духовного развития когда вас выпускает на пятый кармический уровень когда вы понимаете что происходит и умеете управлять вашим здоровьем окружающим пространством и самой судьбой вашей причем вы можете и э, не знать например многих вещей но через изучение через прохождение тех же обрядов смысловые их суть их смысла потому что напомним например в 12 лет и мы здесь пишем, что происходит имя наречение. Что такое имя? Напомню, имя это судьба, это рок, это то, что должен человек делать в своей жизни. И из 12 лет Чада, который был до 12 лет, отвечает, начинает за свои собственные поступки, мысли и дела. Поэтому родители, напоминаю, вы относитесь к детям к своим как к взрослым и с 12 лет они уже должны вам помогать, они уже должны, в принципе, отвечать за собственные поступки. Что такое покон внутреннего развития? Мы об этом много говорили в ведической концепции здоровья, взаимосвязи духовного, энергетического и физического, то есть причинно-следственной связи различных заболеваний, которые случаются иногда с нами. Но они могут подразделяться на что? Процессы очистительные, когда у вас организм чистится и он болезненный, но это очищение. Это есть положительная динамика вашего выздоровления, так скажем. Но есть болезни, когда вы что-то накосячили, извините, и у вас проявление это через болезни. То есть деградация идет, и с этим надо разобраться. Разобраться в чем? Как раз разобраться в своих качествах и свойствах, о которых мы здесь также написали. Качество это положительная характеристика человека, а свойство отрицательное, то есть Наши свойства – это те негативные свойства нашей души, которые проявляются в жизни. Это свойства. Свойства ведут к чему? К заболеванию, к деградации. Качество ведут к чему? К вашему развитию, благополучию душевному равновесию и в итоге к здоровью и радости душевной. Еще мы здесь отобразили те наставления предков, которые передали нам основные положения, которыми мы должны руководствоваться в нашей жизни. О невежестве. Что такое невежество? О суждениях. Что такое суждение? О, о нравах и обычаях. О том, что страхи перед неизвестностью и многих других. Особенно о соблюдении заповедей, об обращениях, что несут обращения, как ими пользоваться, кстати говоря, об обращениях. И обращение мы будем публиковать и сделаем приложение к летоисчислению, которыми вы можете воспользоваться в повседневной жизни и прочувствовать, насколько они важны. К нам поступил вопрос от Юлии, нашей зрительницы, которая спрашивает, а где можно взять контакты Максима, с которым мы говорили о каббалистическом учении в сравнении с нашим славянским мировосприятием. Под роликом вы можете посмотреть контакты. я попрошу Максима, разрешение. Я надеюсь, он его даст, и вы можете с ним связаться. Поподробнее он вам расскажет о многих аспектах того, что он знает. А знает он много, общаясь с раввинами, которые его учат. Нравственные устои являются связующим звеном между конами, которые мы с вами очень много раз уже обсуждали, которые являются основой нашего мировосприятия и взаимодействия всех миров и всех Земель в сварге небесной, о которой мы также с вами говорили. И вот растиный устой позволит вам соединить небесное с земным через домострой, который также представлен у нас в виде методического пособия, как обустроить свой дом отношения внутри дома и обустроить окружающее пространство. Но вот эти три наших методических пособия послужат вам путеводной звездой для того, чтобы вы жили гармонично, обустраивали свою жизнь в соответствии с тем, что нам передали наши предки. А это позволит нам создать гармоничное пространство, несмотря на все то, что ныне происходит. И правильно понимать происходящие события. С вами был Вичезар и Вести Валкон. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Всего хорошего.